Добрый день, дорогие телезрители! 259-5920 это название нашей передачи и телефон, по которому я в ближайшее время начну принимать ваши вопросы. Я, Виталий Миллер, ваш личный психолог, и в ближайшие 30 минут вы можете задать интересующие вопросы на интересующие вас темы. Также свои вопросы вы можете задавать в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, зайдя в группу «Центр Красноярск». Ну а сегодня мы говорим о детских истериках, нужно успокаивать или перетерпеть, как быть. И сегодня мы говорим про это. Если говорить про детские истерики, то можно отметить, что они могут вызываться двумя факторами. Либо ребенок устал, либо же он пытается вами манипулировать. И сейчас мы посмотрим небольшой сюжет и разберем его по деталям. бросается в глаза, рассматривая этот сюжет. Ребенок то истерит, то почему-то успокаивается чем-то затихает, чем-то заинтересовывается. Это говорит об одном, это скорее всего может быть усталость, когда ребенок устал и он просто быстро переключается из режима покоя в режим возбуждения. В этом месте, конечно, нужно ребенка попытаться его успокоить. Но этот сюжет также показывает, что если вы обратите внимание на этого ребенка в такой ситуации, если помимо этого он еще может вертеться вокруг своей оси или бегать из угла в угол, то это тревожный симптом, потому что это, возможно, будет аутизм вашего ребенка, и вам срочно нужно идти э, к детскому врачу. А, если же это не так, и ребенок начинает просто истерить, э, ну, как бы, судить ногами, э, лежать на полу, вот тогда это как раз манипуляция, которая... Пытай, ну, который направлен на родителей, чтобы привлечь его внимание, чтобы начать э, получить какое-то свое э, результат, там, куп, покупка игрушки, да, там, просмотр мультика или там, ну, продолжение спать, или нежелание ложиться спать, все может быть. Главное понимать, что есть истерики, которые связаны с усталостью вашего ребенка, и тогда мы их успокаиваем, а есть истерики, которые связаны с манипуляциями, тогда мы их начинаем игнорировать. Ну а сейчас мы перейдем к вопросу, который пришел ко мне в личную почту. Елена пишет, по моей теории ребенок всегда является проводником родительских истерик. Чем младше, тем сильнее. И в первую очередь именно на непроявленных, либо скрываемых, либо непрожитых и непринятых. Например, гнева, обиды, ревности, разочарования, страха и тому подобное. Отсюда и истерики. Это в лучшем случае а в худшем случае это болезнь малыша. Поэтому, чтобы не было проблем с детским поведением, нужно первостепенно заниматься своим состоянием, пишет Елена. И вопрос. Скажите, насколько моя теория верна и насколько она соотносится с вашим профессиональным мнением? А я ее давно успешно практикую. Елена, ваша теория абсолютно верна. Потому что если посмотреть, как устроена детская психика, то есть вообще как устроен человек, то мы обнаружим, что существует то, что ну родилось это ну так сказать называет Фрейд это конь тот тип нервной системы, который достался ребенку от природы, а есть так называемый наездник, который фактически с ним определяет одно целое это так функционирует психика он это наездник но он пока пустой с рождения наездника заменяет родитель. Это он организует деятельность ребенка, и он ему подчиняется, и его можно ну, условно вот так вот выдвинуть. И то, как он это делает, фактически передается ребенку, как способ действия, и он фактически копирует поведение ваш, ну, своего родителя. Поэтому, Елена, вы абсолютно правы, и родителю надо принять, что если ребенок ведет себя каким-то неправильным образом, что в большинстве случаев это его вина. Из э, моего опыта, люди, которые обращаются ко мне, 20% это связано с тем, э, как работает его нервная система. Возможно, там, конечно, задержка психического развития, возможно, будет аутизм, шизофрения, еще какие-то расстройства. И, и 80% это связано с тем, что ребенок собой не может управлять, потому что у родителя расстройство в личности. Вот. Поэтому, Лена, большое вам спасибо за вопрос, который помог мне объяснить, Важную схему. И вообще, я хочу научить вас, чтобы вы пользовались схемами, не просто задавая вопросы. Потому что если я просто буду вам рассказывать, как делать, не факт, что у родителей это получится. Нужно понять принцип. Не воспитывайте детей. Воспитывайте себя. Дети все равно будут похожи на вас. Еще у нас есть вопрос из сетей. Ольга спрашивает. Ребенок не умеет общаться вне семьи. Дочери 6 лет. Если рядом нет родителей, то ни с кем не контактируют. Что делать? Значит, Ольга, очень важно посмотреть, а как вы реально контактируете с людьми, которые приходят, например, к вам в гости? Как вы контактируете с вашим супругом? Как вы контактируете с вашими родителями? Насколько вы открыты в этом общении? Не происходит ли какое-то манипулятивное общение, ну, в принципе, как бы, как будто бы кто-то из вас кому-то должен, и другой пытается просто при помощи обвинения, ну, нанесения, ну, не, можно сказать, конечно, нанесения или, или вины, да, чтобы кто-то чувствовал вину, и делал вину, то есть я это дело не потому что хочу, а потому что чувствую вину, и хочу исправиться. Еще очень важно обратить, какой возраст вашего ребенка. Потому что если ребенок достаточно маленький, это порядка, допустим, там, до двух лет, то он имеет большую эмоциональную зависимость от мамы. И он может находиться в какой-то эмоциональной ловушке. Я рекомендую это вообще прослушаться даже с грудничком. Если вашему ребенку, ну, допустим, даже там, ну, пускай там 9 месяцев, да, и он ну, как бы волнуется, переживает, кричит, и вы приходите его сюда, берете на руки и качаете. И тем самым успокаиваете. Тогда и что получается? Какая зависимость, что его нервная система зависит от того, и успокаивает ее внешние обстоятельства или нет. А как с этим быть, расскажем после, после рекламы. 259-5920 ⁇ это название нашей передачи и телефон, по которому вы можете задавать мне свои вопросы. Но я Виталий Миллер, на ближайшее время ваш личный психолог. Напоминаю, если вы не можете до нас дозвониться, то вы можете зайти в социальные сети, в Facebook или Контакт и задать свой вопрос, набрав группу Центра Красноярск. Но я напоминаю, что мы отвечаем на вопрос, и как быть, если ребенок не умеет общаться в... Когда приходит чужой человек, дочери 6 лет, рядом нет никаких родителей, то с ним, ну, ни с кем он не хочет устанавливать контакт. Что делать? Очень важно, чтобы вы начали разговаривать с своей дочерью, что ее реально беспокоит. Но... Начать с этого, как бы, например, зовут доча маша да, Маша, что тебя беспокоит, когда приходят другие люди, почему ты с ними не общаешься? Это, по большому счету, нагнетание обстановки и загоняние ребенка в некое состояние вины. Очень важно рассказать про себя, что, например, Маша, я волнуюсь, почему ты не общаешься с другими людьми. Есть ли у тебя какие-то причины, которые можешь поделиться? Вот это можешь поделиться, очень важно. Возможно, ребенок вам расскажет что-то. Посмотрите на ее поведение, если она просто убегает или игнорирует, генерируется абсолютно или можете есть спокойно, когда другой человек приходит. Это тоже симптомы, на которые важно обратить внимание. Если она совсем убегает, то я думаю, что вам следует обратиться к специалисту. Если она может сидеть, то попробуй с ним поиграть в какую-то игру, когда никого нету, да, взять, допустим, куклы. И одна кукла будет вести себя по отношению к ее кукле агрессивно. И что она будет делать? Может ли она вы ну, удерживать более какой-то натиск на вас, если может, то все отлично, я думаю, что это процесс времени, и с вашей дочерью будет все в порядке. Если нет, то попробуйте поделиться э, своим навыком, а как вы меритесь, а как вы встречаетесь, как вы знакомитесь. И сначала это можно сделать буквально вот на куклах, а не на живом примере. Большое вам спасибо, Ольга, за вопрос. Ну, я напоминаю, что в эфире передача 259-500, по которой вы можете задавать свои вопросы на интересующие вас темы. А у нас опять есть вопросы со социальной сети. Она спрашивает, девочка 7 лет. Очень впечатлительная. Подолгу переживает из-за пустяков. Как сделать ребенка психологическим неуязвимым? Так, ну тут как бы два вопроса получается, да? То есть одна констатация факта, что ребенок у нас впечатлительный, а другой, как сделать ребенка абсолютно неуязвимым. Ну, начнем с неуязвимости. А как вы выглядите, когда на вас начинают агрессировать, например, на улице? Каким способом вы ведете себя когда возникает сложная ситуация в каких-то общественных местах. Очень важно показать ребенку собственный пример, собственные способы. И главное, ну, обратиться к себе, можете ли вы удерживать свой эмоциональный фон. Если вы свой эмоциональный фон не удерживаете, разбалтываете, то буквально ребенок резонирует с вами, ну, прям буквально в прямом смысле это слово, и схватывает с вас ту энергию, тот заряд, да, то переживание, которым переполнены вы. И он фактически начинает вас дублировать. Теперь про впечатлительность. Что значит подолгу переживает? Это получается, что он что-то себе придумал, да, и потом ходит и обдумывает, а как это больно, или что это. То есть этот вопрос не всем понятен. Если могу то ответить только на слово долго. Если долго, то сама эмоция длится максимум 3 минуты. Если это дольше продолжается, чем три минуты, значит этот человек сам, начиная от ребенка, заканчивая взрослым, удерживает эту эмоцию, этот эмоциональный фон, генерирует все в себе это. Значит, девочки очень важно чувствовать какую-то тревожность внутри. Тогда вам нужно обратиться к специалисту, понимать, почему у вашей доченьке требуется ну, вот эта тревожность, что она ей дает. Обычно она может давать какую-то энергию на что-то. Спасибо Анна за ваш вопрос. Но я напоминаю, что телефон, по которому вы можете для нас зазвониться, 259-5200, а также социальные сети ВКонтакте и Фейсбуке, группа «Центр Красноярска». Но мы сегодня обсуждаем тему истерики ребенка. Нужно ли их терпеть, или же все-таки их нужно игнорировать. Давайте посмотрим на, ну, как инструмент. Пока ребенок видит, что вы работаете, ну, в смысле, начинаете ему поддаваться на его истерике, ну, буквально, в смысле, ведетесь, он будет продолжать это дело. Мне сообщают, что у нас в студии есть звонок, да? Добрый день, точнее, уже добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня такой вопрос. У меня есть двое прекрасных мальчишек-близнецов, но они постоянно конкурируют с собой, друг с другом. И мне кажется, что это начинает перерастать уже в какой-то ненависть друг к другу, потому что они постоянно дерутся, постоянно взываются, и в общем, даже найти общий язык не могут друг с другом. Mm -hmm. Ну смотрите, то, что они между собой как бы выяснять отношения, это даже очень хорошо. Это значит, что они активны и будут в этой жизни добиваться каких-то своих поставленных целей. А вот как они теперь дерутся, за что? Надо понять, что они дерутся за ваше внимание. Если вы будете одинаково распределять свою любовь, распределять, да, говорить, что я тебя люблю, тебя очень люблю, что мне важно, чтобы вы были двое, как бы объяснять свою позицию по отношению к их действиям, то ситуация начнет меняться. Если же вы начнете встревать между ними, буквально пытаться их раздвигать, а обычно начинают старшего виноватить в этом месте, что вот ты же большой, ты должен уступить, то ситуация будет только усугубляться. Поэтому очень важно не вмешиваться в их отношения, позволить детям самим выставить границы между, между собой и уделять внимание, э, стараться по ну, как бы, равной степени. Вот. Ольга? А, ну, Ответила ли я ваш на вас вопрос? А, алло? Да, продолжаем. Ну, напоминаю, что у нас телефон 259 59 200, по которому можете задать свои вопросы на интересующие темы. А сегодня мы обсуждаем истерики ребенка, нужно, нужно ли с ним э, как-то успокаивать, взаимодействовать, или же это просто лучше игнорировать. Напомню, что если вы видите, что у вас ребенок меняется, от возбуждения к торможению, успокоения, то его нужно успокаивать, он просто перевозбужден и устал. Если же вы видите, что ребенок пытается манипули... вами манипулировать, буквально нужно э, игнорировать это. Но как игнорировать? Очень важно не просто уйти в другую комнату, а да, оставаться как бы рядом с ним. Эмоционально быть с ним, но не реагировать, не проявлять ре... реакции. И главное быть готовым принять ребенка. Как это сделать? Мы послушаем после рекламы, а теперь минутка рекламы. И... Будь в центре, событий. в центре событий. Выбирай телеканал «Центр Красноярск» В любой точке Красноярского края. А ты готов к такому? То, что не показывают по телевизору. Будь ближе, присоединяйся к нам в соцсетях. Не оставайся в стороне. Выскажи свое мнение. Телеканал Центр Красноярск. Есть там, где есть ты. Неизведанные тайны древнейших цивилизаций. через входной портал Великой Пирамиды. Уникальные природные явления и ландшафты. С детенышами ставки особенно высоки. Подлинная история современности. А вот что такое сам человек? Ну как человек. И яркие биографии знаменитых людей. я играл 21 год Документальное кино на канале «Центр Красноярск». не хочу впустую потратить родительские деньги, отучиться и стать заурядным электриком. Ему никто не верил, но он верил самому себе. Дай мне собственный проект. Что? Дай мне собственный проект. Я сам все сделаю и утру нос всем своей новой игрой. Гениальный изобретатель, ставший миллиардером и человеком, который сотворил самую крутую корпорацию планеты. Она может использовать телевизор в качестве дисплея. Что-то вроде универсального блока. Ну, кот еще сыроват, но теоретически он работает с любым устройством, типа Покажи мне. Показать? Давай. В пятницу вечером на телеканале Центр Красноярск смотрим приключения Яблочного короля в фильме Джобс Империя соблазна. В 9 вечера основана на реальных событиях. Пока никто в мире этого еще не видел. Добрый вечер всем тем, кто к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача 259 5920 это же телефон, по которому вы можете задавать свои вопросы в нам студию, а также телефон ММУ. Вопросы вы можете задать по группе «Центр Красноярска» в социальных сетях Facebook и «Контакт». Напоминаем, что тема сегодняшней передачи «Истерики ребенка» — успокаивать или игнорировать. Мы говорим, что нужно, если ребенок пере, перепадает настроение, это может быть успокаивается и возбуждается, его нужно успокоить. Если он пытается истерить, им вами манипулировать, то это нужно игнорировать. Но как это делать на людях? Вот в чем вопрос. Ведь большинство из нас начинает реагировать на то, не, не что у нас ребенок валяется на полу с ногами, да, а то, что, как, по, как обо мне сейчас подумают люди, какая, какая мама? А сейчас ты даже подходишь и начинаешь, как бы, учить маму, спокойно, что ты за, ну, такая мама, почему у тебя ребенок такой капризный? У нас есть вопрос. Светлана спрашивает, как справиться с проявлением обидчивости у ребенка? Я думаю, что Светлана... Если ребенок ваш обижается, то он фактически копирует ваше поведение. Посмотрите внимательно за собой, насколько вы обижаетесь в этой жизни. Насколько вы пытаетесь управлять окружающим, используя вину. Насколько вы начинаете винить окружающих вас людей. Я думаю, что как раз это вот личностный вопрос, которому вам нужно обратиться к специалисту. Ну, у нас есть небольшой сюжет. Мне уже ничего тут не нравится. Фу, какой позор! Да, Сейчас все соберутся, люди будут на тебя Ставят этот обратно. Смотри, ань ты мешаешь тете пройти. Встань быстро. ань я покажу это Светлане Ивановне. Ну что, мы как раз посмотрели прямой. Как бы пример того, как нельзя себя вести. Давайте внимательно вспомним, что сейчас делает мама. Первое, она начинает виноватить ребенка. Посмотри, ты мешаешь другим людям пройти. Она начинает ей угрожать, что она ну, расскажет это все какой-то тетеньке. То есть получается, она вводит ребенка в состояние вины, в состояние как раз вот этой вот, ну, страха. И самое страшное в, этом, в этой ситуации, что ребенок все это запоминает даже не на уровне ума, а буквально на уровне обмена веществ. И как только он будет попадать в сложные ситуации, чего-то, ну, хотеть, и у него будет не получаться что-то, да, добиться своего результата, то в нем будет возникать вина и возникать страх. Как такому ребенку жить? Это фактически тот пример, как вообще нельзя вести себя родителям. Этим родителям надо вот как раз обращаться к специалисту со своими личностными проблемами. Ваша задача стоять в сторонке и ждать, когда ваш ребенок успокоится, и когда он подойдет и скажет: "Мама, что, ну вот что? Я, я вот хотел то". А вы говорите: "Да, например, Маша, я вижу, что ты, ну, ногами падала, но я не знаю, чего ты хотела". Мне этим этим сказать. Я знаю, что ты хочешь игрушку, я знаю, что ты хочешь что-то купить, но когда ты падаешь на пол, я не знаю, чего ты хочешь мне этим сказать. На данный момент я не готова купить тебе эту игрушку. Давай, думаю, обсудим, когда я смогу это сделать. И смогу ли. То есть это называется договор, это называется контракт. Не обязательно вестись ну, на, на запрос ребенка, но надо обязательно реагировать на него, а не, игнори ну, как бы не избегать его вообще в принципе. У нас есть вопросы из соцсетей, Михаил спрашивает, мальчик 9 лет, делает только то, что считает нужным, как справляться с неумением уступать у ребенка. Так, за ребенка 9 лет, Михаил, я рад, на самом деле э, растет лидер, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков, поэтому это фактически замечательная штука, а вот то, что он не может вам уступать, это фактически то, что он скопировал с, вам, с вас. Скорее всего, Михаил, вы внутри такой диктатор. Может быть, это даже тихий. Надо выяснять, как, каким образом вы разговариваете с, ли, с ребенком. Приказываете ли его просьбы. Ну, то, то, то, собирайся, пойдем на улицу. Да, пробуждайся, пойдем в садик. Или там учи уроки. Да, убирайся у себя в комнате. Убирай кружки, заправляй постель. Если вы это все делаете в командном ритоне, то ребенок идет себя совершенно адекватным способом, защищая свою психику от вас. Вот. Очень важно, Михаил, прийти на, на встречу специалисту да, и, посмотри, и вместе с ребенком и посмотреть, какой, какой диалог между вами разыгрывается. И я вам скажу, что специалист вам покажет. Если э, вы такой прям примерный отец, договоритесь с ним, то мы посмотрим, что может с ребенком, какими инструментами его э, поднять коммуникативными. И обычно это тоже может использовать игровые формы, где один игрок не соглашается со вторым. И взрослый человек показывает способы, при помощи которых он договаривается с ребенком. Ребенок очень пластичная субстанция и перехватывает результативные способы очень быстро. Если он будет получать свои результаты при помощи договора, я вас уверяю, что буквально там, через месяц ребенок будет с вами договариваться. Если же, повторяю, вы не диктатор. Большое вам спасибо, Михаил, за ваш вопрос. Ну и напоминаю, что 259 59 200 ⁇ это телефон, по которому вы можете задавать вопросы в сегодняшней передаче. А также вы можете задать свои вопросы, или, если вы не можете, до нас дозвониться в социальных сетях, в Фейсбук и Контакт в группе Центр Красноярск. Ну и напоминаю, что мы сегодня обсуждаем детские истерики, стоит ли их игнорировать, или их нужно каким-то образом успокаивать. У меня, когда люди приходят на консультацию, очень часто спрашивают, скажите, а как сделать так, чтобы ребенок, в принципе, не истерил? Я говорю, хорошо, чтобы ребенок, в принципе, не истерил, то есть его нужно научить самостоятельно успокаиваться и добиваться результата при помощи э, переговорных техник. Но переговорные техники мы уже рассматривали в первой передаче, давайте посмотрим, как может успока успокаиваться ребенок, как его научить успокаиваться. Э, попробуйте, например, э, если вы... Ну, совсем не ругайтесь со своим партнером, я имею сейчас мужа и жену, да, то это тоже не есть гуд, в жизни такого не бывает, и если ребенок этого в принципе, в принципе не видит, то он там живет в розовых очках. А если ребенок видит, как вы договаритесь между собой, то он, скорее всего, также подхватит ваши техники и будет их использовать в разговоре с вами. Опять у нас есть вопросы в соцсетях. Владимир спрашивает, ребенок во время истерики становится агрессивным, плачет и тут пытается... Идут, пытаются ударить, может ли ребенок 7 лет испытывать ненависть. Ну, как сказать, агрессия и ненависть не совсем одно и то же. Агрессия больше связана с выживанием. И Карл Лоренс написал книгу ⁇ Агрессия ⁇ за которую получил Нобелевскую, где публично ну, как бы доказал, что агрессия ⁇ это основной инстинкт, позволяющий виду выжить. Не индивиду, а виду. За счет чего? Каждый индивид воюет с собой, он начинает разбираться, забирать ореол обитания. Поэтому, если ребенок агрессивен, это его фактический инстинкт. Его нужно поддерживать. Только его нужно социализировать, как некий инструмент. Может ли он вас ненавидеть? Ненавидеть а — это фактически не претерпевать вашего присутствия. То есть, ну, хотеть, чтобы вы исчезли. Я думаю, что ребенок не может родиться с таким навыком. Это он где-то подхватил. Где-то в вашей семье есть личностные проблемы. Либо, ну, либо у вас, либо у ваших... Ну, для него это бабушки и дедушки, да, где-то в ваших отношениях, в родственниках есть ненависть. И он фактически принимается как некий инструмент. Ну, а сейчас мы займем немного времени для, на рекламу и полезные советы для вас. 2.59.59.00. 20. Название нашей передачи и телефон, по которому можете задавать свои вопросы, дозвонишь нам в студию. Если вы дозвониться не можете, вы можете зайти в социальные сети, набрать группу «Центр Красноярск» и задать свой вопрос там. А у нас есть в студии звонок. Здравствуйте, меня зовут Марина. И у Добрый нас вечер. в семье такая, наверное, стандартная ситуация, но мы не знаем, как, как с ней быть. В общем, у нас сын, сыну 5 лет. Конечно же, это долгожданный ребенок, мы его любим, но гуляем, играем, но ребенок постоянно чем-то недоволен и капризничает. Как объяснить ребенку, что мы его любим? Вот такой вот у нас вопрос в семье. А, понял. Я думаю, что вашему ребенку нужно дать какой-то момент самостоятельности. Есть а, идея на основании на ваше слово, что он долгожданный, и что вы его любите, и что вы фактически залюбили. Вы, мне кажется, что ну, потакаете ему, и он начинает этим, ну, как бы воспринимать как должное, что вокруг него крутится мир. Я думаю, что вам не надо немножко дистанцироваться от ребенка. Пять лет – это тот возраст, где он должен фактически начинать уже вот, вот осваивать собственные формы управления. Если он немного попсихует, что вы не с ним, то я думаю, что с ним ничего страшного не будет. Важно, чтобы он научился успокаиваться без вас и жить без вас. Я думаю, что он очень сильно вами манипулирует. Спасибо большое. Да. До свидания. До свидания. Вопрос в соцсетях. Лена спрашивает. Сын говорит, что больше не любит нас, родителей? Бабушка это как-то его простит. А как реагировать? То есть, что, что значит больше не любят родителей? Я думаю, что, я думаю, что это форма некой агрессии, скрытой. Да? Есть такая ситуация, что в социуме как будто бы агрессия не присутствует. Ну, она больше как бы игнорируется, как будто это плохое чувство. И у ребенка это чувство, агрессия, но зажато, задавлено, спрятано куда-то вглубь. И не, ну, не имея возможности выразить ее напрямую, он буквально пытается сделать это косвенно, говоря, что, ну, что не любит родители. родители. А, а бабушка говорит, что это какой-то его протест. Нет, это не протест, это, скорее всего, попытка пытаться ну, отреагировать, ну, как бы проиграть свою агрессию. Как реагировать? А, а попробуйте... Показать, каким способом вы, вы, вы про, ну, проявляете агрессию другим людям. Можете ли вы не просто кричать, да, а указывать на недостатки людей, говоря про себя. Ну, например, вам наступает на ногу, вы можете сказать, что... Мне очень грустно, что вы наступаете на ногу и не наблюдаете, что рядом с вами есть другие люди. Ну, вот, через способ от себя обозначения. Ну, и напоминаю, что 259 59, 59 2, 0, это название нашей передачи. С вами был Виталий Миллер, ваш личный психолог. И мы сегодня говорим про, про то, каким образом нужно реагировать на детские истерики. Мы обсудили, что а, очень важно, если ребенок а, имеет переменные возбуждения, ну то есть либо он истерит, потом успокаивается, опять истерит, потом успокаивается, что это фактически он устал, и нужно его в этом месте успокаивать. Если же есть дополнительные симптомы, например, человек весится, какой-то предмет перекладывает с места на место, ну ну, это называется повторяющееся действие. То это повод обратиться к специалисту. Если же ребенок на самом деле э, находится в, в, одном, ну, как бы в одном состоянии напряжения, э, ну, это, стучит ногами, падает, там, может стучить что-то, то это буквально способ вами манипулирования. Поэтому этот способ нужно игнорировать, ждать, когда ребенок к вам подойдет, и обозначить им главный вопрос, который практически ну, такой золотой вопрос. Что ты хочешь мне этим сказать? И ждать, когда он на вам ответит. Ну, напоминаю, что мы говорили про детские истерики. И я думаю, что про детей мы поговорили достаточно много. Мы, может быть, еще с ним про них будем говорить. Ну, а на следующей передаче мы поговорим про взрослых. Мы поговорим про первое свидание. Как быть, как представиться, какие еще возникают сложности на первом свидании. На всем об этом мы поговорим с вами на следующей неделе на передаче 259-59-00. С вами был ваш психолог Виталий Миллер.